Всем привет, с вами Сандаль, сегодня я вам покажу э, бой видео, чтобы подняться, короче, на седьмую арену, на восьмую арену. Так, и вот я вам покажу вот три последних моих боя, казались победными, но это поражение тут почти. Сыграл ничью, так вот, победа, победа, три победы, короче, был я на... Ну, короче, 7 арена поднялся и поднялся до 8. И вот один бой покажу вам из моих боях, из моего боя. Так, он кидает варвара. Так, сейчас я примотаю. Так, все. Он кидает валю. Я кидаю мага, затем... Он огненный духов, и мой, мой варвар продамажил нормально так. Дальше я, наверное, буду пускать сейчас Пеку. Вот следите за этим. Он пускает мага, и я, по-моему, случайно пускаю Пеку. Да, я сейчас вот тут вот внизу пущу Пеку случайно. Хотел, пока он дойдет, пустить пеку, чтобы он в вот этих элитных варваров не... А, он так туп. Я не знаю, с чем варваров в стороне пускать. Думал, что я не одефуюсь. Ну вот, я одефулся раз. Маг убил. И мой маг сейчас тоже не нанесет урона. И мой пека тоже не нанесет урона. Потому что он кинет огненных духов. Так, я еще варвару посульдновалю, чтобы она не нанесла так много урона. Но она нанесла где-то там 400 или 600 урона. Не знаю, сколько она выстрелила Ой, Ударов сделала. Так, и мой один варвар, хорошо, продамажу. Да, 735 хп на башне осталось. И я пускаю мага или... А, я пускаю, да, пеку. Затем, сейчас этого убьют, я пущу, да, Огненных Духов. Так, и затем пущу Мага. Так, Пеку убивает, но мой колдунчик хорошо тут подействовал. Так, его зря это сделал. Ну, не зря, но соперник молодец. Догадался. Так, я тут не дефаю или дефаю? Дефую, оказывается. Потом пускаю бочку тут напоследок. И кидаю зап, чтобы Пека там освободился. Все. я выигрываю. Ладно, всем пока. С вами был Сандаль. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и многое другое. Всем пока.